Иванов, экстренный вызов. В Москве едва не сорвали концерт популярного исполнителя Макса Барских. Судя по кадрам, во время хита «Я хочу танцевать» одна из поклонниц не выдерживает и, видимо, на крыльях любви буквально влетает на сцену к своему кумиру. Девушка так сильно хотела прикоснуться к артисту, что даже умудрилась оттолкнуть от себя сразу нескольких охранников. Взгляните, мужчины пытаются оторвать страстную дамочку от объекта мечты, но им с трудом удается это сделать. В итоге хулиганку все же успокаивают и провожают ее обратно на танцпол. Как признался Макс Барских, больше всего удивило его даже не маниакальное поведение ржеволосой поклонницы, а то, каким образом она обошла службу безопасности и вообще прошла на сцену. К этому часу у меня все новости. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Это новости на РТВ. Здравствуйте, я Роман Бабенков. И мои коллеги расскажем о главных событиях. Над пропастью у самолета в аэропорту Барнаула несколько человек упали с трапа, который неожиданно отъехал во время посадки. Экологический коллапс в реке, который является одним из источников питьевой воды Москвы, подохла вся рыба и даже бобры, что за яд там обнаружили. Когда незваный гость себя ведет как дома... Когда речь заходит о России, на европейской политической арене появляется огромная лицемерие. Нас уже досталось. Почему первая за 8 лет встреча госсекретаря США и главы венгерского МИД едва не закончилась нецензурной бранью? В платежке появится новая графа. Каждый четвертый лифт в стране надо менять, и на это россиянам предложили скинуться. А еще мавзолей закроют, но Ленина хоронить пока не будут. Репортаж из «Пекла». Корреспондент Известий, ближе всех подобрался к месту взрывов на Бурье. Жена Аршавина подала на него заявление в полицию и водное побоище. Ватерполисты оказались суровее хоккеистов массовой дракой. Закончился российский чемпионат. И прежде всего об инциденте в аэропорту Барнаула, в результате которого этим утром...